Йо, сейчас будет нас один Здесь здесь Да Переделать надо? Переделать! <Стургий> <Стургий> <Стургий> <Стургий> Он скрывает свое лицо Я не при это твой вайб Это твой вайб, это твой вайб Это твой вайб Ай! Больно в ноге Нет. Это гангстер Гангстер. гангстеры Гангстеры, щи щи Манты, мантыш, манты. От математики он не понимает, что происходит. Потом, выходя в туалет, он колет себе герыч. После он срет прямо в раковину, в... заходит училка, достает тетрадь, ставит тебе двойку. Ты такой ебать. Вот, вот вся история. Что тебе надо? Чуть темно, да? Давай, ко мне подойди. Что? Меня подожди. А Сейчас сделаю с первого. Семакань. Сейчас он будет делать свою Херня Хочу со всеми за подшипники Переспать С кем не хочу, с тем не хочу Мальчик проехал мимо Не заинтересовал Ты главное за засними, понял? Похуй нихуя не понял ну очень интересно Какой рукой делал one hand? Правой. А я снимал слева. Ой, б... Как думаешь, видно там будет? Надеюсь. Я Нет, утрех. Это фигня. Давай, Стол человеку дать боевиксов в ноги и в руки. Рукоморщик. щит! Нига! Нига. Блин! Просто оформи попытку, братан. Просто оформи попытку. Ура! Наконец-то Андрей Старобойтов сделал этот трюк. Йо, ребят, короче, я это сделал, я спрыгнул, а, я даже очень сильно ушибся и набрал себе силы и доделал это. Вот тут даже дно есть. Вот, открой. Блин, пятку отбил, так больно, но все-таки сделал, я доволен салфетка даже, типа. Вытирал коленку там, короче. Капец.